Я был свободен. Но рано или поздно приходится проснуться. Конечно, если есть деньги, спину вылечить не проблема. Но ни на ветеранскую пенсию, ни с нашей экономикой. На мое пособие даже чашку кофе не купить. Я у них, как говорится, на очереди. Если вы хотите выжить, вам нужно выработать четкое понимание ситуации. Нужно соблюдать правила. Правило первое. Ничто так не успокаивает, как инструктаж по технике безопасности. У недобранпорядочные, либо какие-то заблуждающиеся граждане. При срабатывании технических средств охраны с объектов, в частности, с торговых центров, мы с вами пребываем и устанавливаем цель срабатывания. Как только мы получаем информацию, что цель срабатывания – это наличие граждан, которые так или иначе уклоняются от исполнения законодательства, мы к ним подходим, представляемся, заранее представляемся, всегда к ним подходим, то есть не ждем, пока нас спросят о том, кто такие. То есть добрый день, старший лейтенант или прапорщик полиции Иванов. Сразу же можно ему показать удостоверение, чтобы на это время не тратить, потому что все равно они будут это требовать. Удостоверение показали 3 секунды, убрали его. Начинайте вести диалог. Старайтесь выбрать самого, скажем так, толстого, самого зачинщика, Потому что он вас будет подначивать. Выделите этого лидера и не бойтесь его. Потому что, когда вы перебываете на объект, среди вас находятся граждане. Граждане, которые часть из них выполняет законное распоряжение, администрация, федеральные, федеральные законы, а часть пытается всячески саботировать исполнение этих документов. Вот вы, как орган исполнительной власти, являетесь старшими на этом разборе. И вы... Подходите к зачинщику, вы его выявляете, сам он наглый, да? Ты почувствуешь его, если и он выберет тебя. Действуй быстро. У тебя одна попытка, Жиг. А Как понять, что он меня выбрал? Он захочет тебя убить. Охренеть! Подходите к нему и доводите информацию о том, что прекратите совершать административное правонарушение за которое предусмотрена ответственность по статье 20.6.1. Наденьте маску. Все. Ждете, даете время. Вам абсолютно все равно, что он скажет. Аллергия у него на маску. Или у него по вероисповедания не положено в маски ходить. Или он знает сотню родственников, знает нашего президента, которому разрешил лично. Вам абсолютно это без разницы. У вас нет полномочий трактовать закон. Вы исполняете его. И в данном случае вы видите правонарушителя, который нарушает статью 20.6.1. Вы даете ему время на исполнение вашего законного распоряжения. Это время может быть ну, секунд 20-30. Приблизительно по-человечески понять, сколько нужно времени засунуть руку в карман и одеть маску. Вам все равно, что он купил эту маску, он ее украл или где-то еще взял. У него должна быть маска на его лице, когда он заходит в торговый центр. После того, как эти 30 секунд прошли, ваш э, напарник, ваш сотрудник группы задержания, полицейский водитель, осуществляет видеосъемку этого правонарушения, чтобы в последующем было видно, что сотрудник старшей группы задержания изъявил, э, высказал точку зрения и довел до него, что человек, правонаруш... что человек нарушает. Затем 30 секунд проходит, вы видите, что полемика продолжается. С вашей стороны вы молчите после этого. 30 секунд проходит, время отведенное на то, чтобы он надел маску. Вы предупреждаете гражданина, что действия ваши могут быть обжалованы в вышестоящую инстанцию, если по какой-то причине правонарушитель считает, что вы не правы. Он опять что угодно может вам говорить, что он там в ГАГУ обратится, еще куда-то обратиться. После этих слов... Когда вы ему довели, что, его действия, что ваши действия могут быть обжаланы, повторите требования. Пожалуйста, прекратите совершать административное правонарушение. наденьте маску. Все надеваемые экзокомплекты и поживее. Без маски вы ровно через 20 секунд потеряете сознание, а через 4 минуты жизнь. Сегодня никаких смертей, не портите мне отчет. Это необходимо для того, чтобы появилось понятие неоднократности ваших требований. При наличии двух требований, обоснованных, правонарушитель продолжает вас игнорировать и сыпать нормативными документами. А его рядом стоящие люди также вас подначивают. Не ведитесь на эту провокацию. У вас есть неоднократность. Теперь вы уже говорите о том, что в действиях правонарушителя имеется состав другого правонарушения, который уже не 20.61, который покушается на эпидемиологические требования, а который уже в целом покушается ну, грубо говоря, и ставит под сомнение вашу компетентность. Вы доводите, что в действиях этого гражданина усматриваются признаки состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.3, то есть неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Вы также ждете, что он дальше делает. Буквально 5 секунд говорите, что в случае отказа в отношении него будет применена физическая сила и иные меры принуждения, Далее будет отказываться от исполнения ваших законных требований. То есть гражданин отказывается, гражданин не садится в служебный автомобиль для того, чтобы в отношении него был составлен административный материал по статье 19.3. Все, у вас на руках карт-бланш. Нарушитель отказывается, нарушителю необходимо принудительно доставить в отдел полиции. В отношении него может быть применена физическая сила, Средства ограничения подвижности. Если вы чувствуете превосходство со стороны правонарушителей, вы затребуете помощь. Во-первых, если это район, где есть одна и, э, более двух ГЗ или две, э, силу не другой ГЗ, силу какого запрашиваете. Если одна ГЗ, то запрашиваете поддержку ВОВД, говоря о том, что вы производите задержание уже, и в виде численной превосходства вам необходима поддержка. То есть не говорите о том, что у нас здесь какие-то непонятки. Вы уже производите задержание, вам необходима поддержка. По приезду группы задержания, либо сотрудников, осуществ... еще раз повторяйте, что в его действиях усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотрено статьей 19.3. Если он добровольно не садится, ему будет применять физическая сила. Все. Он опять продолжает цепить нормативными документами, начинается задержание. Бескомпромиссное задержание. Здесь не должно быть такое, э, да ла, ла, я согласен там, давать все, все, он уже нарушил ваши требования, ваши законные требования. Следующая восстановка должна быть, должна быть дежурная часть территориального ОВД. Никаких компромиссов быть не должно. Вы старшие там. Это в принципе как бы все. Если какие-то вопросы есть... Необходимо свести к минимуму общение с этими блогерами. Во-первых, он исполняет законные распоряжения, одевает маску. Во-вторых, если это не помогает, он едет по 19-3. Все. Не нужно с ним вступать в полемику и показывать, насколько вы юридически подкованы о том, что вы знаете все распоряжения Российской Федерации, о том, что вы знаете все постановления Верховного Суда, незнание законов со стороны правонарушителя. Не дает ему права избежать ответственности за нарушение. Из... Только так. Как только вы начинаете с ним, скажем так, развозить кашу по тарелке, это ему выгодно. Тем больше он снимет в отношении вас какого-то материала непонятного, тем больше он крови попьет. А по 19 стрел, ей это 15 суток и ему. 2-3 раза уедет, он прекратит это делать и начнет надевать маску. Тогда он перейдет к АРКАДАМ, кадам тогда будем дальше разбираться. Также после 19 19.3, там, насколько мне известно, увеличились штрафы. Раньше было 1000 рублей, сейчас от одну до 4. Но почему-то мне подсказывают. Что-то мне подсказывает, что уедут они по суткам. Не будет в отношении штрафа административного. От 2 до 15. Потому что непонятно, какие проблемы с этим. У кого свои мысли? Есть еще кое-что: последний этап посвящения воина. Когда я стану одним из них. Они послушают меня. Здрасте! Опять машка ли вызвали? Здрасте. А в связи с чем прибыли? Тревожную кнопку Здравствуйте. нажали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А Квар-код не показали. Мы без QR-кода делаем на вынос. Я понял, но вы поймете тоже прекрасно, то, что они имеют право не показывать руку. Вот, вот. согласно конституции подождите согласно конституции российской федерации праве передвижения человека может ограничить только федеральный закон а не постановление кабинета бенестрим что а почему мы об этом тогда почему нам говорят, спрашивают скоростный у я понимаю, есть такое постановление, Почему которое в Кабинет Администра. Оно еще не подписано. Я вот вам только что же показывал. Просто видите, нам говорят одно. Сейчас вот Вы, вы приехали, должны вы руководствоваться другое. только Нет, просто, законом. Прежде всего Конституцию Российской Федерации, я же вам только сейчас объяснил, mm -hmm. Праве передвижения ограничивает только человека может федеральный закон. То есть получается, вот сейчас с этого момента я пускаю всех. Так получается, не понял, еще раз. с этого момента я опускаю всех, есть у него QR-код, нет у него -код? Нет, это -код? ваше решение, я же приезжаю сюда по тревожной кнопке, выясняю причину мне сказали вызвать вас, сказали, вы все знаете смысле, Что без QR-кодов мы не обслуживаем Я вот вам сейчас объясняю, у -у -у. это я приехал по вашей тревожной кнопке, которую у -у -у. вы нажали Административного правонарушения процессуальных уголовных действий здесь я не вижу Вот у -у -у. на данный момент, все, Хорошо, я сам руководству передал. А, я вам сейчас приехали есть какие-нибудь? вам нет спасибо эльвира я вам сейчас объясню требования qr кодов это незаконно вы можете только э, рекомендательный характер то есть вы можете только рекомендовать попросили нету ну, ограничивать вы при этом не имеете права понимаете Все хорошо, благодарю Будьте добры, Что у нас помимо? как раз вот эта девушка в маске, уважаемая, она стоит у входа и не пускает никого. Быть может, ей необходимо все восприятий? Нет. О, благодарю тебя. А маска? я вас, у вас не быть, никого. Вы кто вообще? Будьте добры, представьтесь. Да, я управляющая да, торговым да, да, я да. уже представлялась. Давайте не будем. Все, ладно? Хорошо, вы все прекрасно все. слышали против. А вы, да, вы сейчас да, уйдете, а? А? Вы Кода, партии, да? партии какой-нибудь. Да, Нет, не Я вступлю, да, м -м. буду членом Есть, партии. Все хорошо, партии вы значит, сейчас покидаете свой свой так ведь. Конечно. Да, все. Благодарим. К вам, вот я сейчас Нет, просто вы поймите, работу, вот так же да, объясните то, есть. Что, что есть конституция Российской Федерации, где там четко и ясно все прописано. Есть федеральные законы, если вот федеральный закон, федеральный закон уже будет, там где-то написано, что ну, ограничивает права и свободы граждан, то на этом можно основываться. А постановление кабинетов министров, да, оно как бы есть. Но оно не обязательно к применению, все, только рекомендательный все, все, все. характер. Я надеюсь, вы нас услышали. Вы услышали, услышали, а, услышали. уполномоченное лицо. Я думаю, у вас а, к нему доверие больше, чем ко мне. Правильно же? Да. Все, Спасибо. благодарю. Хорошего дня. У вас претензии ко мне есть? Нет, наоборот, я вам бы хотел выписать премию даже. Я обязательно Например, обращусь к руководству. А разрешите мне вас угостить кофе. Ну это ваше решение. Все, опять Ну хорошо, два значит. На Ави верят, что каждый из нас рождается дважды. Во второй раз, когда твой народ принимает тебя навсегда. Нам просто ехать кофе надо. Кофе, Примите пожалуйста. от нас, пожалуйста, кофе в качестве благодарности. То, что вы действительно а, донесли информацию правильно, получать руководителю бургетов. Мы гордимся. Вот, от всего народа говорим. У нас очень много сотен тысяч подписчиков. Вы пока самый лучший сотрудник Росгвардии, кого я встречал. Ну, у меня на пути все хорошие встречались, но такой, как вы, единственный, который действительно донес информацию до людей. А, я вам желаю оставаться всегда таким же, честным. И с повестью, так скажем. Вы увидите, Спасибо что вам за работу. Нет, там, именно в эквиваленте здоровья, денег, любви, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания с детишками. Все, Я все, не перегибай. Не, не, нормально. Все, до свидания. Ваше значение. А мы еще увидимся. Вам того же Красавчик. Красавчика. Обожаю красавчиков. Я в восторге от сотрудников Гвардии. Если ты один из нас, помоги. желание всех благ. И я думаю, что именно как касаемо конкретно в связи с Росгвардией и с МВД мы будем дружить, а не воевать и не забирать чей-то хлеб да, там куда-то кому-то. Вот. И я думаю, что мы быстрее справимся с этим произволом, с этим QR-кодами, которые, замечу, отсутствуют вообще в законодательстве и нормы прав как таковой нет. Но рано или поздно приходится проснуться. Все изменилось. Кажется, что реальный мир там, моя, а это все страшный сон.